Всем привет, с вами расхититель помойки, помойка меня опять порадовала, о да, поэтому я вам покажу сейчас самые топовые находки из помойки, вы могли заметить, да, вот этот комп, он топовый, на 100 тысяч подписчиков я его буду разыгрывать, скоро сделаю на него обзор, плюс там будет ноутбук, игровые девайсы, короче, подарки топ, я вас люблю, ребят, и для вас все самое лучшее. Смотрите обзор повнимательней, потому что где-то внутри обзора я закину код, с помощью которого кто-то из вас может получить тысячу рублей. Поэтому ищите код, и кто первый его напишет, заберет штукарик. Все, что у вас в комментариях, и всем приятного просмотра. Ну и да, помоечка кормит, одевает, обувает и насыщает питательными элементами. Погнали! Что с напарником Димой собирали в один пакет вот эти телефоны. Они все очень старые и все с разбитыми экранами. А собирали мы их для того, чтобы в эту субботу поехать и все это продать на барахолке. Здесь очень старые аппараты, которые нужно все восстанавливать. Везде битые экраны и продать их получится рублей по 100. Также есть битые планшеты. Вот, допустим, вот этот от бренда HTC. А вот этот от бренда Yosters тоже с битым экраном. Есть даже вот такой вот неплохой Samsung. В нем даже есть сканер отпечатка пальца. Но вы посмотрите на его экран. Возможно в нем конечно живая плата и данный телефон купят на запчасти. Также здесь есть вот такие кнопочные телефоны и даже есть оригинальный пауэрбанк от бренда Xiaomi. Но к сожалению USB гнездо у этого пауэрбанка отходит и когда ставишь телефон на зарядку, он постоянно отключается от зарядки. Его нужно перепаивать. Но нам впадло этим заморачиваться, поэтому мы его продадим за 100 рублей. Эх, были бы эти все рабочие телефоны, можно было бы нехило так заработать бабла. Но, к сожалению, это старый нерабочий ликвид, который сейчас вообще работать не будет. На всех этих телефонах, кроме вот этого Самсунга, будет устаревший Android И современные приложения не будут на этих телефонах поддерживаться. Ребятки, важная новость для тех, кто любит смотреть мои стримы. Теперь я не буду стримить на основной канал. Для этого у меня есть второй мой лайв-канал. И ссылочка на него будет в описании. Заходите, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий стрим, где я в прямом эфире на ютубе буду искать находки в помойках. Буду их разрывать, как голодная гиена в поисках чего-то вкусненького, ну и конечно же электроники. Жду вас всех там и залетайте на стримы, я в принципе веду почти каждый день, в зависимости от погоды, конечно, в 8 часов вечера. Не забудьте поставить колокольчик. Нашел себе, пожалуй, самые дорогие трусы в моей жизни. Такие я еще не находил. Трусы от бренда Imperio Армяне. Полностью оригинал. Думаю, по бирке это видно. На трусах протертого очка нет. Состояние идеальное. Отстираю и буду носить оригинальные часы от Армани. Если бы не помойка, я бы себе такие трусы никогда бы не смог позволить. Помоечка дарит вещи, которые я бы себе никогда не мог позволить, работая на обычной работе. А еще помоечка дарит колонку от бренда JBL. Но она, к сожалению, очень старая, но зато звук офигенный, она полностью работает. И в ней даже не сдохший аккумулятор, она держит заряд. На ней музыку можно слушать по блютузу, также можно включить ее с флешки Колонка очень увесистая и самое шикарное в ней то, что звук в ней офигенный Данную колоночку оставлю себе Скоро майские праздники, пойдут шашлыки и данная колоночка на природе мне очень сильно пригодится А еще были найдены смарт-часы, работающие на андроиде, модель часов на экране В этих часах, ребят, даже сенсор работает с этих часов даже можно позвонить В эти часы можно вставить сим-карту Вот как видите, все работает В них есть шагометр И много всяких бесполезных функций Даже есть диктофон И фронтальная камера, но Качество у нее оставляет желать лучшего Да ладно, <laughs> на этой камере Даже есть зум Внешнее состояние у часов нормальное В принципе можно пользоваться Но куда же без косяков, ведь эти часы Выкинули в помойку Проблема у этих часов это вздутый, слегка аккумулятор в принципе, на Алиэкспрессе можно купить и заменить данный аккумулятор. Данный аккумулятор не особо, конечно, вздут, но время автономной работы по-любому сократилось. Данные часы продам на барахолке рублей за 200. В принципе, нормальная цена за такие часики. Я вообще очень сильно мечтаю о умных часах. Но Apple Watch пока что в помойку не выкидывают. Хотя, возможно, через пару лет будут выкидывать. Но ну, поживем увидим Apple Watch реально крутые часы Думаю настало время мне зайти на e-каталог И прицениться сколько же они вообще стоят Вожу в поиски Apple Watch Как вы видите здесь есть и шестая серия И пятая и четвертая Но цены конечно кусаются А я не миллионер Поэтому выберу третью серию Также выберу размер ремешка Почитал отзывы и характеристики А еще посмотрел обзоры Круто что они тут есть Очень удобно очень круто, что Е-каталог предлагает большой список магазинов, среди которых я выберу себе самую выгодную цену. Лично я переплачивать не люблю, поэтому всегда пользуюсь Е-каталогом. Ссылочку на Е-каталог оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Ну а я погнал покупать себе часы. А еще была найдено три древних планшета. Первый от бренда Asus с битым экраном. Данный планшет придется восстанавливать, и сзади даже нет вот здесь крышки. Планирую продать этот планшет на запчасти рублей за 300. А еще был найден вот такой вот планшет от бренда Lenovo. В нем целый экран, но он, к сожалению, висит на этапе загрузки. Да ладно. Включился? Он до этого не включался. К сожалению, чуда не произошло, данный планшет так и не загрузился, я минут пять ждал. Скорее всего, в нем слетела прошивка или, возможно, в очень плохом случае, полетела оперативка. Данный планшет рублей за 500 по-любому улетит, потому что в нем целые экраны пойдет он на запчасти. А еще был найден вот такой вот планшет Asus, в нем, кстати, целый экран, но он, к сожалению, не включается. Внешнее состояние нормальное, я думаю, продам его тоже рублей за 500. А еще был найден с чехлом вот такой вот телефон от бренда Xiaomi, со сканером отпечатка пальца. На удивление, у данного телефона полностью целый экран, а на экране даже стоит защитное стекло. Но, к сожалению, телефон не включается, я его заряжал очень долго, возможно, в нем сдохший аккумулятор. А может быть плата сгорела, я не знаю Продам его на запчасти рублей за 800 В принципе неплохой бюджетный телефон и даже сейчас им можно пользоваться Внешнее состояние у телефона офигенное, так что его по-любому купят Тем более с телефоном даже был защитный чехол А еще помоечка дарит спорт, эластичные бинты для бокса или кикбокса и две капы в коробочках а еще было найдено две бутылочки духов. Их там немного, но их по 50 рублей купят на барахолке. А еще был найден в ушатанном состоянии неплохой фонарик, полностью рабочий. В нем даже есть красная лампочка, это круто. Данный фонарик от бренда ERA, в нем встроенный аккумуляторы, заряжать можно по USB. Неплохой фонарик, в принципе, на помойках пригодится. А еще было найдено два рабочих оригинальных блока питания от Apple. Продать их можно рублей по 300 на Авито. Данный планшет так и не загрузился, полетела оперативка. Кстати, ребят, все-таки этот планшет работает. Оказывается, ждать мне пришлось аж целых 10 минут, чтобы он включился. Видно по планшету, что он очень древний, тупит он, конечно, серьезно. Но смотреть ютубчик и пользоваться таким планшетом, в принципе, можно. Здесь даже установлен инстаграм, баду, видимо, кто-то с кем-то знакомился. Да ладно, с этого планшета даже можно звонить, офигеть. Как вы видите, он что-то вообще тупит жестко. Данный планшет продам на авито рублей за 800, так как он полностью рабой. Но почему он так тупит? Видимо его нужно почистить. И помойка снова дарит мелкие находки большом количестве. Вот, допустим, абсолютно новые провода от модульного блока питания для компьютера. Данные провода мне пригодятся для сборки компов. Я их оставлю себе. А еще была найдена вот эта вот непонятная хрень, в которую вставляется карточка. Штука это называется AL1RD. Это хрень абсолютно новая. Модель данной штуки на экране. Скорее всего, данная штука нужна для системы безопасности. Но это точно не для оплаты покупок. Работает эта хрень от USB-шки. И если ее подключить в компьютер, то она работает. И написано Aladin и видимо модель этого устройства в общем не знаю для чего эта хрень продам на барахолке рублей за 200 также был найден вот такой вот беспроводной джойстик для компьютера данный джойстик не работает по блютузу а в комплекте с джойстиком не было приемника поэтому к сожалению данный джойстик придется продать на барахолке за копейки его никто не купит без приемника а еще была найдена вот такая полезная хрень это держатель осанки с помощью этой штуки выравнивают осанку данная штука в размере м и кстати моя девушка подобно Хрень покупала примерно года полтора назад за 1000 рублей бушную на авито, а вот эта хрень в идеальном просто состоянии, можно сказать что новая и продать ее получится ну за 1000 рублей на авито по-любому. В общем полезная для спины находка. Также в данной коробочке был найден деревянный конь, который кому-то дарили на какой-то праздник в семнадцатом году на коне написал лёха будь собой ты большой молодец скучаем любим катя и куча других поздравлений вот прикольнула вот эта надпись только вперед и не пойму почему она написана на заднем проходе даже не знаю что мне с этим конем делать можно будет его в принципе баллончиком закрасить и он будет черного цвета но я не фанат лошадей поэтому данного коня я продам на барахолке рублей за стол. а еще помоечка знатно обувает нашел все шлепанцы буду в квартире в них ходить также были найдены офигенные кроссовки от бренда ФИЛА. Они очень легкие, созданы скорее всего для бега. Из косяков сбоку есть небольшие потертости, но дырок там нет. Это просто белая нитка немножко подушаталась. Самое крутое в этих кроссовках то что они оригинальные, полностью целые и совершенно бесплатные. Из помоечки. Но еще как бонус в них есть рефлективные ставки и данные кроссовки светоотражающие. И круто переливаются в темноте Вот можете сами это увидеть Если конечно видео это передаст Данные кросы продам на Авито Рублей за 700 а еще были найдены вот такие вот офигенные просто кроссовки в идеальном состоянии от бренда Термит. В данных кроссовках даже есть светоотражающие шнурки. Данные кроссовки просто в идеальнейшем состоянии, просто слегка грязные. Их как будто пару раз обули и потом выкинули. Подошва не стерта, размер кроссовок 39 Данные кроссовки за 1000 рублей уже хочет купить один из моих подписчиков. Как видите, на кроссовке даже осталась вот эта пластиковая штучка, на которой... Которую крепилась бирка. И сутья поэтому, я вам со стопроцентной вероятностью говорю. Что данные кроссовки одевали несколько раз. Потом их запачкали. И возможно людям было в впадлу их отмывать. Они взяли их и выкинули. Я в шоке. Смотрятся данные кроссовки супер стильно. Я бы себе такие хотел. Жалко что не мой размерчик. Ну а помоечка снова круто обувает. Жалко что не меня. Также помоечка обувает дорогие женские туфли. От бренда Карло Пазолини. Это дорогой бренд и данные туфли, я думаю, получится продать на Авито рублей за 900 как минимум. Также помойка дарит в очередной раз утюги, фен, плойку для волос и очередной Wi-Fi роутер двухантенный. Помойка даже дарит новые детские колготки. А еще помойка дает старое компьютерное железо на сокете AM3 с DDR2 памятью. На данной материнке стоит процессор AMD Phenom. В принципе, на базе этой материнки можно собрать ультрабюджетную сборку. Так что данной материнки я не особо рад. Также помойка порадовала вот такой вот хренью, с помощью которой можно сделать 3D-слепок из рук. Внутри данного ведра находятся два пакета, в одном гипс, а в другом слепочная масса. Их там надо с помощью воды как-то смешать, по-моему, засовываешь туда руки и получается что-то типа вот этого. В принципе, помоечка удивляет, такого я еще не находил ни разу. А еще помоечка дарит полностью новый стеклоочиститель. Да, была бы у меня машина, данный стеклоочиститель мне очень сильно бы пригодился. Но так как машины пока что нет, данный очиститель я подарю кому-то из своих подписчиков, у которых есть машина. А еще помоечка дарит абсолютно новые памперсы. Правда, они на взрослого ребенка от 16 до 26 килограмм. Ну а внутри пакета их примерно половина пакетов. Купил сплинтеров на Авито за 1000 рублей вместе с клеткой. Клетка большая, сплинтером по 5 месяцев, а сплинтеры очень классные, даже не кусаются. Больше всего мне, конечно, нравится вот этот белый сплинтер с красными глазами. Оба мальчика, есть вот такой вот черный пупень, а белого зовут лупень. Это крысы породы джамбо они полностью ручные и не кусаются. Теперь будет кому охранять мои находки из помойки в гараже от других диких крыс. Вот этот сплинтер мне больше всего нравится. Он очень тяжелый и очень красивый. Но яйца у него, конечно, ребят, просто огромнейшие. Вот он. Настоящий пельмень А внутри много-много мяса Мало-мало теста А еще был найден чертежный стол Такого я еще ни разу не находил Чтобы его довести в гараж Тиме пришлось его вести на скутере Потому что он очень большой В руках я бы его хрен допер Стол регулируется с помощью вот этой штуки Вместе со столом была вот эта штука, которая крепится к столу и на нее уже крепится вот эта линейка, с помощью которой, я так понимаю, рисовали чертежи. Стол полностью целый, но вот к сожалению он испачкался, его нужно будет помыть и продать на Авито за 1000 рублей. Помойка дарит деньги в виде чертежного стола. Данный стол мне лично не пригодится. Но я уверен, что он по-любому пригодится кому-нибудь на Авито. А еще помоечка порадовала меня швейной машинкой. Машинка от бренда Ева. Экономик 250. Удивило меня наличие вот этого патрона в данной машинке. Сюда можно вкрутить лампочку и смотреть, как ты шьешь одежду. Проверить данную машинку, к сожалению, у меня нет возможности, потому что здесь специфический штекер, чтобы ее запитать. Здесь три контакта, а поля я не знаю. Да, в принципе, проверять ее особо смысла нет. Ее по-любому, хоть так, хоть так, купят на барахолке рублей за 800. Помоечка дарит возможность зашивать вещи. Это круто. В принципе, помоечка удивляет, потому что данные швейные машинки мне не особо часто попадаются. А еще помоечка одарила меня компьютером, но, к сожалению, в нем очень старое железо. Да, даже видно по корпусу, что этот компьютер очень древний. Самое удивительное, что компьютер вроде бы как и работает, но блок питания постоянно включается и выключается. Кстати, компьютер я уже почистил от пыли, изначально здесь ее было очень много. Нужно будет заниматься этим компом, и после того, как я его уже доведу до ума, возможно поменяю блок питания, продам данный системник на авито рублей за 800-900. за 900. В данном компе стоит саташный жесткий диск на 320 гигов. Оперативки стоит 2 гига, а процессор Intel Pentium, самый первый. А видеокарты здесь вообще нет. Но тем не менее, данный комп можно подключить к монитору, потому что в этом процессоре стоит встроенная графика. Эх, был бы компьютер покруче, я бы, конечно, провел бы тесты, но с этим компом это не имеет никакого смысла, потому что он очень старый. Но, тем не менее, на данном компе можно будет поиграть в GTA Vice City. Помойка дарит, игровые приставки, была найдена Sony PlayStation 1. Внешнее состояние подзарыганное, ее нужно всего лишь отмыть. Индикация включения у приставки работает, возможно, приставка полностью рабочая. Но у меня нет, к сожалению, телевизора, чтобы ее проверить, он был был до этого но я его продал и к тому же с приставкой не было в комплекте джойстиков модель приставки на экране если где-нибудь надыбую телевизор то обязательно ее проверю И кстати у меня еще к тому же нет дисков чтобы ее проверить до конца но если я ее подключу к телевизору и вижу хотя бы картинку значит приставка рабочая ну а как надыбою диски уже можно будет ее на сто процентов проверить. А еще тут вот эта кнопка заедает. Крышка не всегда закрывается. Но если хлопнуть посильнее, то она закроется. Ребятки, спасибо вам большое, что досмотрели видео до конца. Буду вам очень признателен, если вы поставите лайк и напишите побольше комментариев, чтобы помоечка продвигалась в топ. Ну и не забывайте, что на 100 тысяч подписчиков будет самый легендарный и самый дорогой розыгрыш на моем канале. Так что буду очень благодарен за подписочку.